Друзья, всем привет! С вами канал Криптогейн. Сегодня отличная новость по проекту Watch Watchdog. У нас обновление, у нас наконец-то запуск. У нас новости по розыгрышу, о котором я говорил. прошу прощения. И, э, в принципе, у нас, грубо говоря, официально можно сказать, что сегодня-завтра запуск. У нас уже на блокчейн э, идет вход, он запускается, и проект официально начинает работать. Как я говорил, у нас стартовал pre -sale. до этого, 7 числа. Уже часть мастер-нот продана. Сразу хочу сказать, что не теряйте, пожалуйста, свое время и обратите внимание на то, что биткоин сейчас упал в цене, пускай не намного, но он упал и цена на мастерноду, соответственно, становится ниже. То есть цена на мастерноду в биткоинах со стаже, цена сам биток стал ниже. То есть вы на этом сможете неплохо сэкономить и у нас просто будет действительно стоящий проект, на котором можно будет, который можно будет войти в долгосрочную перспективу и действительно заработать. Я являюсь как маленькая часть проекта. Я всегда вам смогу подсказать, ответить на ваш любой вопрос. Как, что, где купить, где, как заработать, когда слить и так далее. У нас биржа уже будет на этой неделе, поэтому это уже внушает доверие. Думаю, для вас очень важно видеть биржу проекта. То есть, если вы на преселе не ту биржу, как-то немножко стрёмно, но здесь мы от этого отойдем, поэтому на этой неделе мы уже увидим полноценно все. У нас будет, естественно, по проекту, я не сказал, но в предыдущем обзоре было. Это будет платформа, платформа для мастернод, в которой мы можем мониторить. Их сейчас на рынке очень много, но действительно стоящих выделить просто можно единицы. Я думаю, данная платформа составит очень хорошую конкуренцию текущим, текущим платформам. И я думаю, будет лидировать в этом списке. поэтому. Не упускаем свой момент, берем ее себе на заметку, сохраняем, пользуемся. Это касается всех, неважно. Продаете его, покупаете, мониторите, думаете где купить и так далее. Все можно будет сделать здесь, в одном месте непосредственно. И для владельцев э, проектов, для разработчика вы можете здесь разместить свою монетку. И токены могут покупать у вас на этой платформе. Я думаю, сюда они присамонят очень много людей и... Она будет однозначно популярна. По новостям они действительно радуют. У нас на этой неделе, грубо говоря, уже все, все стартует. Очень важно, очень важно, это будет ссылка, естественно, на Discord. Нужно будет на нее зайти и почитать. У нас в анонсах, именно в разделе WatchDog, просто все новости. Они очень тщательно все описали, какая работа проделана и так далее. Поэтому обязательно зайдите, все прочитайте, какие неполадки они устранили, что они сделали, когда открываются точные даты. И это очень важная информация по проекту для тех, кто особенно все заходит. Смотрите, цены какие будут непосредственно для платформы, сколько что будет стоить, сколько мастернут осталось, почем можно будет купить их на пресейле. Это все очень важно. И очень важно будет для меня узнать, если кто-то зашел на проект после первого моего анонса, напишите, пожалуйста, это в комментарии, обсудим с вами, и, то есть, эта информация для меня очень важна, я ее собираю, как бы, мне интересно, люди интересуются, нет, потому что пройдет время, цена на бирже у нас вырастет, и потом будет поздно, когда будет покупать эти токены уже по, не знаю, больше 6 долларов, сейчас у нас на... Сейчас они обещают, мы, кстати, видим дорожную карту, что у нас будет э, платформа и так далее, все в разработке. У нас третий квартал вот сейчас будет, есть э, биржа, видео, промоушен, всем этим занимаются, я в том числе. числе Альфа-бета-тест самой платформы непосредственно, скоро она выйдет и мы ее посмотрим. Дальше у нас будет вторая биржа, но я думаю, они с первой биржи с хорошей зайдут, я не знаю, она будет какая-то. Я думаю, не новость, она в анонсах есть, можно будет это все увидеть. Поэтому, пожалуйста, зайдите, все внимательно прочитайте. И я очень рекомендую каждому данный проект, потому что здесь у нас долгосрочная перспектива. Здесь действительно можно будет заработать. Рой у нас будет не сильно высокий, но он будет, все будет очень, на самом деле, круто. Здесь у нас мы видим 1000 монет, я напомню, стоит мастернода. Она сейчас в цене 0.3 биткоина примерно. У нас рой будет примерно, то есть мы смотрим по неделям, как он будет идти. То есть рой будет не такой высокий. Опять же, проект будет существовать долгое время. И он будет, биржа защищена, то есть от слива монетов. Нет, этого не будет не будет спекуляции никакой то есть все будет держаться всегда ровно и даже расти в цене то есть так что смотрите с мастер-нодом мы здесь видим да у нас какая идет награда 89 процентов я даже не говорю чтобы покупать просто монеты можно конечно и постакать их с минимальным процентом но я думаю это не серьезно максимально и поэтому мы берем мастер-ноду сразу это говорю мы видим биржи да какие у нас будут у нас как wow проект это все одни разработчики, это партнеры, я думаю, не стоит рассказывать, кто это, они уже на волне очень давно, и они держат свою цену, свою марку, свое имя, с этим проектом будет то же самое, идея, наверное, лучшая, которая из этих трех проектов, которые у них были, и я думаю, он взлетит больше всего, то есть больше, больше и лучше всего себя покажет. У нас также есть интересные анонсы в Твиттере, заходим, подписываемся, делаем ретвиты, ставим лайки, это очень важно на самом деле здесь у нас есть вот очень важно они уже проанализировали цена на бирже будет в районе 4 долларов ну, пускай она даже будет ниже, я считаю, что это очень прекрасная цена, 2 доллара это уже хорошая цена для токена поэтому смотрим и не забываем то, что конкурс, которым я разыгрываю 3,5 тысячи монет, он актуален он просто переносится на одну неделю вперед я все в прямом эфире разыграю, не переживайте оставляем активно комментарии, выполняем все задания я каждое задание проверю, составлю для себя список на этой неделе, максимум в начале следующий и мы уже будем выбирать победителя в прямом эфире среди тех я обязательно буду проверять выполнение задания так что ребят очень внимательно пожалуйста ответственно отнеситесь к этому так что смотрим и мы видим что здесь будет у нас анонс важный 15 числа это у нас было вчера и это очень важная информация и сейчас доношу немножко позже но все же у нас вот так будет выглядеть сама платформа на телефоне Здесь вот мы ее можем видеть, у нас кстати, у них, зайдете на канале, есть видео этой платформы, то есть демо такая версия, обзор, как это все будет выглядеть, очень на самом деле, интересно и оформление в принципе хорошее, очень много людей над этим трудилось. Я думаю, каждому понравится, это максимально удобно, максимально удобно. И что самое важное, это очень безопасно. То есть вы можете здесь покупать, продавать и так далее, запускать свою мастер-ноду. Все это будет в одном месте собрано. Так что, ребят, спасибо за просмотр, жду комментариев. По поводу конкурса пишите вопросы, я отвечу, он актуален, все будет. Так что до скорых встреч, всем пока!